Гайс, с вами я Хикан и это обзор на русский советский пак. Да, я знаю название как говно, конечно, ну придумал Смилов все-таки. Смилову привет, да, во всех видосах буду передавать его привет, ребята, это вот теперь новая тенденция моя будет. Ой, господи, я просто мне ну, сказал он, ну скачай пак, попробуй, засними видос. Я скачал, скажу сразу Субару офигенская. по морде вот так вот если смотреть. Если дальше идти. ту ду ту ту Это это вообще что за это Это ланцер? Это, Lancer... это. Это ланцер-хэтчбэк, знаете, такой ублюдский. Ну, кстати, Бэха вот по, по дизайну, ну прям вообще топово вышло у него. Ну, мотор, конечно, да, слушайте, мотор хороший, офигенский, я считаю. Звуков, правда, нет, ну ладно. Может я не слышу, ну, хорошо. Салон. Что-то мне на это напоминает. Ну, в общем-то, нормально. Ну, суба. Су су су ужас. Ужас. Это что, битье получается? Крашеный, да? Ну ладно. Даже салон. Ёп твою мать. Говнище. Плюс вонище. Вот, вот это вот, вот так вот, да. Кстати, Лиаза. Лиаза тоже присутствует здесь. Только колесо пошло по, по делам, видимо. Да? Открывается, нет? все можно запрыгнуть кстати, сюда нифига тут место слушайте прям нормально файзик прям такой Это замечательный вот дверь открывается ни хрена себе вы видели вы видели ребята капец блин ну и хрен с ним а зачем здесь камаза нужны полицейские тачки, а вот это че-то за выпуклости на шестерки, по-моему, там немного не под, не так В реальной жизни. Ну салон, естественно, нью все, всем, все, которые любят, вот этот жесткий рисковый салон, да. Кстати, так, вот это вообще дичь какая-то полная. И, кстати, если вы не знали, то Subaru оппозитная. Здесь все должно выглядеть по-другому совсем. А почему здесь четырехтактный мотор по обычному выглядит как как Toyota 5 FE тот же самый. Какой-то трэш. Но здесь, естественно, еще хуже все. Ну ладно. С вами был Хикан. Скоро увидимся. Во влоге, я заснял влог. Влог. Да, всем удачи, всем пока. И не скачивайте этот пак. Не, не травмируйте себя. Ладно, всем удачи. Все. Мне опять задонатили, мама. Мама, мне 80 рублей России задонатили. Выключай, ноутбук, Мама! Да выключай, выключай, сука, наутбука, мне не, не надо эту! Все, я больше не буду. Выключай, сказала! Выключай ноутбук, я тебя заставлю, сука! Все, я больше... Выключай ноутбука, сука! Я больше молчу и все, ничего 5 не буду. Пять часов выключишь, тебе ну, с не возьмем. Хорошо. Ты, блядь, ну сука ты африканская! Я тебе сказала, пять часов выключишь, больше ты не возьмешь. Без проблем, ты хорошо. Сволочь ты, блядь! Дебила, блядь, кусок ненормального! Помиша Миши, ну го! Уроки, сука, мучай! Я тебе сказала, на завтра!